Всем привет! Казахстанская фигуристка Элизабет Турсенбаева прокомментировала свой переход от Брайна Орсера к Этери Тудберидзе. Да, я ушла от Орсера, но это вообще никак ни с кем не связано. С Брайном мы расстались в хороших отношениях. Он поддержал мой выбор и пожелал мне удачи, сказав, что я в хороших руках. И я поблагодарила ему за тот опыт, который он мне дал. На самом деле тяжело тренироваться вдали от дома и семьи. Иногда нужно что-то изменить, чтобы улучшить результаты. Поэтому к следующей Олимпиаде я хочу готовиться по-другому. Этерит Георгиевна – очень хороший тренер. Я, безусловно, рада, что мне не выпал шанс тренироваться в ее группе, рассказала Тусимбаева. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.